Ну что, всем привет, мои дорогие, добро пожаловать на новую серию по сталкеру Anomaly 152 плюс Expedition 2.2.1. Вот, я тут все еще немного болею, так что если я тут немного буду кашлять там или что-то еще, надеюсь, это проблем не составит. Сижу, сейчас тут чаек попиваю, и вам рекомендую какой-нибудь чаек все заварить перед началом просмотра серии, взять себе кем печенек. Все. Всем приятного, так. Мы сохранились в прошлый раз тут на арене и давай опять же музыку потише сделаю так у нас там а я вот не помню сколько это там было а у меня медицины нету я сейчас отъехать так могу Блять, сколько у вас там я не вижу них Не, я сейчас так отъеду ну все мне пиздец походу да но мы просто так не сдаемся его его просто не видел давай еще одна попытка ну сколько я там? Ну, одного точно видел, завалил. <смех> Ох, давай в Акугат. Один готов. Отлично. А почему ты не перезаряжаешь? Опять, опять музыка орёт это. Так, так, так, так, так. Он иногда вот что меня бесит, он не хочет перезаряжать оружие. А они не хотят идти. Давай, Севик. Ясно. Мы будем продвигаться сами понемножку, да? Тут вообще пули есть блин запасные допустим костюм еще надену минус 2 перелетело они просто подвесли там пушка была не перезаряжена. Ладно, сейф есть. Минус один, кажется все хорошо. Ух. Тяжко. Они блин, еще там метки. Надо чай кухлебануть. Хорошо, горячий. а горло помогает.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 И он почему-то перезаряжает только стволы, которые полностью разряжены Что там, гранату что ли мне поставить хочешь? Где-то еще один есть, ребят. Да. есть вот он тихо тихо тихо тихо тихо Девыще. не не шути так здесь последний да ах ты за газ у тебя бинтов нету ничего ладно а, ну давай уже чем-нибудь своим попичусь что там Блин, бинт какой-нибудь. Че, бинтов нету, что ли? Походу, нету. Ах. Так, все, 8 косарей получили. Ну, там реально, хоть бы дал бы какой-нибудь бинт, аптечку. Ты сейчас иди, покупай. Я вроде вытечь не должен, конечно же. Но тем не менее. Хм. да да да да да баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба вот баба баба баба баба баба баба баба баба у тебя баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба по идее само может остановиться. Че, на колак пуль хватает. А я у тебя все скупил уже. Я не все скупил. Давай еще чуть-чуть Вот так вот возьму. И вот этой. Блин, они дорогие. Они, блин, дорогие. Ладно, ну, не важно. Слушай, а нож бы чем заточить, а? а у тебя ножей нету? Случайно что-то смотрел так. Вроде бы. Вроде не было, да? Или какой-нибудь заточить для ножей, а то сейчас вообще останусь без подобных вещей. надо, это наверное, наверное, к технику подойти, да? Что у него будет? Да, короче, погнали к технику. Так, аптечек у меня самих хватает, аптечек у меня самих хватает. Не то, две штуки, два на два, все, заебись, Живем. Так, ну он опять проголодался, голодался. Прож ⁇ этот. Эй, батон жли. чаек а! угу. вот для заточки да но же нормально у тебя нету давай заточу нож все <свят> извиняюсь немного так прежний 78 и топ 99 давай вот это отремонтирую еще еще немножко нож все и пока оставлю Че по заданиям а я ж не надел там еще свои тпкшники папа папа -па. где они вот кпк вот детектор Давай посмотрю. Желез, защита интересов есть у меня. Как далековато идти. И вот туда еще надо бы сходить. Что, может их желез двинуть? Через вместе склады. Выжились. Ну давай, пофиг Схожу туда, потом назад схожу Надо ж понемножку кресты выполнять Че пацаны, как оно? Только сейф в ящик лежит Что-то какой -то тюбик лея, что ли? Да. В чем хорошего какого-то. А, кстати, мне бы гоньку можешь подлатать чуть Состояние 95. Ага. И плюс какую нибудь стал да. Все, давай. Гонька подлатана. Можно идти... Следить за состоянием брони. Кстати, можно зайти еще к свободным. Может, у них какие прицелы есть на оружие. Интересные. Ч ⁇ узнаем про это? Папа пам. Ну, сейчас посмотрим, что у них там творится. Разузнаем, так скажем. Ну что, долго грузит, во? Все. И опять музыка. Ух, музыка это. Что у нас тут спальный мешок ну, тяжелый я даже не знаю крепление подствольных гранатометов <coughs> ну, все у меня сейчас считай почти перегруз <coughs> а я свободным продам Кто там с кем там Я же на меня никакой мутант не тянется нет нормально но там уж кто это Я свободный Клунь, за боков стреляли. Да? Сейчас, ага. подожди, отберу немножко. Разглядись. еще патроны бы нормальные были, да? А нормальные патроны. Давай нашивку. Ну там война у них идет. О, нифига себе. Соединить прицел. Прицельщик я хочу какой-нибудь. Еще какие-нибудь стволы взял бы в более-менее адекватном состоянии. На продажу. О, глушитель. Отсоединить. И тоже пистик пойдет на продажу. Что скажешь, брат? Да, подожди, я тут отбегаю, не видишь. О! Бегут только столы и с нормальным состоянием. Я не могу двигаться. Да, могу подобрать от калашников. О, -о, О! Отсоединить прицел. Хороший прицел выбросить. Ты это, вообще топчик. А, давай нафиг этот компрессионный мешок. и у меня перегруз большой, да. Слава тебя, да убрал бы ты его. так. давай-ка посмотрю еще на этот прицел. ну такой хороший тоже, прикольный. Отстаньте от меня, блять, пуколты, курищий мальчик. Так мне срочно надо пойти продаться свободным. Вот, короче, хотел раздобыть прицел, раздобыл его. Всякие части мутантов же не продал, хотел. будет херню блин, выбросить нет ладно. надеюсь стоит нормально и ну я так не допугаю. сейчас буду перейти пол серии это тоже не дело и он опять перегружен О -о -о -о. и новый патроны дай полу со стволов Нормальные патроны. Нормальные патроны. <coughs> ну, кстати, по мне там Сайга вообще неплохой ладян был. Клапа, по-моему, была. Ща, братки, сейчас? Еще желез перец. Угу, закачаешься. энергетиков я как обычно не купил, да? Че, давай богвирок мужик хляпну немножко. Он помогает э, Евгений здоровье немного хотя бы Че-то пока незаметно может он чисто как этот карбин э -э, действует Мне сейчас просто проебал бинт ну да сейчас получается просто проебал бинт хотя вот обычно бинт смотрю 1500 потом этот не сильно ты заживлял самопальный стимпанк Симпак остановление здоровья, насыщение минус. Ну это хил, короче, Steam Packard. Ух, похалось бы. Давай опять батон съем. Еще вес себе уменьшу, как говорится. чё тут кому тут можно продаться вот тебе да здорово стволы берешь стволы берет Патроны возьми еще пофиг давай еще эти гильзы мы все можем позволить и просто так покупать да папа мама набор для чистки оружия у нас есть нету никакого какой-нибудь дешевый 1300 это при состоянии каком ниже 85 90 90 разница между ними в цене такая себе значительная 87 75 ну да типа вообще там -то топовый блюзолен а, ну, я там самый дешевый видел Давай вот это возьму. Так, так, так, так, так. Стволы нуждаются в чистке. И давай какую-нибудь дополнительную возьму для чистки. Папа, По -по поможем, если предлагал раньше этот, бонус ремонта. Ладно, пофигу. Так, почищу. Ну там типа при состоянии столов 90. У нас пока еще хватает состояния, но надо следить, короче, за этим вопросом. Насколько мы разгрузились? Не особо сильно-то мы разгрузились. А еще один стол Есть кому впадить? Может на втором этаже? Ну ты их лидер, наверное, да, просто. Работа может есть. g 36 k Еще? Не, с долговцами не воюю. Монолит Лиманск. Ну фиг с тобой, давай. Нашивка монолин 6. Еще. Штормеется за праздник, им броню и помощь присылает. Пока что лишь за границу периметра, но кто знает, когда эти БТР начнут уже перед нашим боком колесить верно? Насколько сильно один даже факт к наличию в зоне может помешать нашему освобождению зоны. Anyway, пока эта техника находится на кордоне, если повезет экипажа внутри не окажется это да, звучит что у тебя есть отличный шанс уничтожить тебя без становления швейцарским сыгом как бы там не было для этого делать тебе понадобится хороший запас взрывчатки. что-то интересное ну давай а ч ⁇ за страйкер блять а где мне этих птр уничтожать Пу -пу -пу. Это мне за кордон надо прям переться, да? Хм. Ну что, осилим? А у меня вообще взрывчатка есть. Он не дал, может, хоть какую. Я просто взял ради интереса этот квест. Ладно, мне пока в Лиманск надо. Потом уже будем назад идти. Так, первое очередное это утро желез. Ладно, пофиг, на самом деле, над пистолет, блин. Я пошутил. насчет там, как сидит. Если мужа не продастся, то я не знаю, я его просто выброшу, все лишнее. Мне реально надо раскрутиться немного. Дорог. О, нифига себе, тут стволы продаются. Давай вот это продам. Вообще всякого лишнего бы я продал бы. Вот это, вот это, вот это. Ну что весит, знаешь. 35 килограмм. У тебя прикольные ауди тут. Какой-нибудь пиздатого рюкзака на переносимый вес у тебя нету, да? А есть мои патроны? У тебя есть мои патроны? fmj давай. Блять, не эти. Вот так купить. Вот эти... ППш, я не знаю, тебе продам. Не особо не мне интересно. Просто потому что. Я бы тебе еще какой-нибудь воды купил, было энергетиков, хлеба старого, медицины, э, бинтов. Давай уже так, пофигу. Все, на 12 косарей затаился. Так, меня все устраивает, все устраивает. Котлы держи. Так, ну у меня все, все необходимое, да? Так, ну что, голоду не пропадем, от жажды тоже. Давай еще вот так вот возьму. Все, заебись. И он хочет наш персонаж еще поспать, да? А где мне тут поспать вообще? И тем, как из железа идти. Ковец важный персонаж. Место сна. Я понял. Ну, кстати, там там я и думал, что она есть. Короче, серия, я не знаю, подготовка к дальнему рейду. Рыжий лес. Просто пудового монолитов могут сидеть. Мутантов там, наверное, до жопы тоже должно быть здесь поспать вот здесь что ли прямо место сна вам другой казарме, я не знаю ты рассказать чего хочешь это кто такой а ты медик что, нафиг я тогда у того покупал у тебя тут вообще выгодно эти скажу все мужик мне поспать просто хочется все нормально в этом давай спать вот прям выспаться бы вот прям там под утро встану произошел выброс а тут выброс был а -а -а, скоро рассвет надо похавать что-нибудь, попить. Вот, и попить. <сélок> <сélок> Еще попить. Ладно, по дороге попью, да? Ну, по дороге, так по дороге. чел не, не свалил, не свалил еще Так, это мне сейчас Тупо прямо туда по догоне идти Вот так вот Здорово Здоров. Как оно Я Не знаю что он больше там не пьет Наверное напился уже У вас тут есть какие-нибудь интересные аномалии, может? Вот здесь помню, что-то было. Ну, типа, в зоне же недавно выброс был. Значит, соответственно, там может быть артефакт какой-нибудь интересный. Ебать, колосос. Видели? здесь короче так и чтобы не разъезд должно разъедать вроде не сильно конечно Не, никаких артефактов я не наблюдаю. Что, по здоровью? Что, по костюму? Костюму пофигу. Здоровью нет. да та, та там это сейчас получается что, прям на хвостоса да? Так, можно мне по карте немного сориентироваться? Вот туда вот. Короче, так же стреляют. <coughs> а кто где, с кем, блин? С мутантами воюет Я думал, на какой-нибудь монолит нарваться, конечно же. И на холососовом упоре. Ну а вы кто? Вы столкера? Так, ладно. Отвой. Куда? Туда. Так, по-моему, слышу Так, уж не возражайте здесь, тут посмотрю. Монолит. А мне ваши наши нужны, короче. Да, и патроны свои. Шо, вот тут нормальных холососов приделали О. аптечку спрятал для меня. Так, давай еще водички хлебну. Так, туда прямо, да? Вот туда вот. желез это на самом деле эти господи набежал пустая дети кто что ну что я хотел я хотел поменять короче местами прицела так на тебя вот этот а на тебя вот этот вот так тут вот. О, вообще тема что как он скагон ебет? все живое. Давайте сейф. короче, ребят. На этом серию закончим. Все, всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, оцените. Вот, своим лайком, подпиской. вот, Увидимся в следующей серии. Всем пока.